Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Тяжелый советский танк десятого уровня, точнее, извиняюсь, восьмого уровня. А то я привык на десятках все, а сегодня вот решил на восьмерке бой посмотреть. ИС-3. Карта у нас Химмельсдорф. Игрок, ну достаточно с самокритичным ником Капитан Залупа. еще если обратить внимание. Все расходники золотые, да, ремка, аптечка, огнетушитель, ну, золотых снарядов чуть меньше половины На восьмом уровне такой себе может позволить, я думаю, мало какой игрок Второй выстрел, так, сходу, без сведения, попасть не удается Продвигается потихоньку из третьей вперед Не знаю, я вот, ну, к примеру, на десятом уровне из золота, ну, использую, да, ну, половину, может, треть боекомплекта с собой ввожу, и максимум это расходник этот какого, блин. Короче, топ поем. Ну, из третьей видно, что не особо культурен, здесь еще так подставлял КВ второго. Еще один неудачный выстрел, не получается пробить. С пятой, зачем, спрашивается, ты сюда приехал и... Ну, задремал. Что-то, видать, отвлекли где-то. Надо на всякий случай этого противника уничтожить, потому что, мало ли, вот так, да, отвлекся что-нибудь там в реале. А потом вдруг, Опы и вернется. Самый неподходящий момент. Счет становится равный 3-3. 3-4. На горке там все плохо. Союзники все уничтожены. Противники идут вперед. Счет уже 4-5. А, вот я, я не закончил, да, что я начинал по поводу что, Да, на 10 уровне, к примеру, я вожу там половину боекомплекта, но ну, даже поменьше. Ну, в зависимости от того, сколько там снарядов какого-то танка вообще максимум можно загрузить. И топ поек Все, больше как-то. Мне и так постоянно кредитов не хватает Поэтому периодически приходится на премиум танках поигрывать Чтобы серебра заработать Да, потому что как раз примерно по расходам получается Один бой на премиум танке дает возможность сыграть один бой на десятке А если возить еще все золотые расходники Так это, блин, два боя на премиум восьмерке Чтобы заработать на один бой на десятке Поэтому полный такой запас золота загрузить не могу себе позволить. Но... Я не знаю, может они просто покупают наборы с серебром, что ли. Где столько серебра набраться? Да, там, по-моему, в премиум магазине есть возможность, да, купить какой-то там... там 10 миллионов серебра, что-то там еще. Не, ну это же пипец как дорого. Счет уже. 6-10. И с делает счет 7-10. Колебан уничтожает там КВ второго. Топ сомневался. В упор, да, на этом танке как раз таки вот Химмельсдорф, одна из самых удобных карт для этой машины. Я про Калебана. Нас что у него все-таки там. Очень большой разброс. Долгое очень сведение. Сейчас надо здесь крайне осторожным, да, получить пробитие от колебана. Это, конечно, жестко. Но не пробивает здесь. Везет. Так, да, как-то вообще неудачно колебан отстрелялся. Что-то тут какая-то телепортация, по-моему, происходит. Непонятно. Счет-то восемь двенадцать. Там еще наверху два тяжелых танка было, правда? Шестерка и семерка. Вон ИС нарисовался. С обратным ромбом танкует ИС 3 Обратный выстрел. Ответный, точнее, еще ИС поджогом горит. ИС. Ну, это ему не даст возможность перезарядиться и произвести еще один выстрел. Нет, дало все-таки. 22 единицы прочности остается. Все, он крутится. Так выстрелить и не смог. Хотя по-любому уже перезарядился. Ну что ж, один против пятерых остался и с третий. Как минимум трое противников из оставшихся шот это СУ-130, Бураск и Е-25. Еще один снаряд отбивает из 3 Но это уже серьезный противник СУ-130. Но не в ближнем бою. А танковать он не может. Да что ж так, блин, сливаться бездарно. На чё вот рассчитывают, когда на картоне аккуратненько вот так выглядывает? Ты наоборот, встань где-нибудь за углом, чтобы не отсвечивать лишний раз и жди, когда противник совершит ошибку, а не вот так вот выглядывать, блин. И с прям этого ждал. Он только выглянул и сразу же в ангар отъехал. Это типичные союзники из моей команды. Такие бои по, по логике, да, вот эти колобановые всякие, то есть, где игрок в одиночку, да, творит такие там вещи, уничтожает кучу противников, возможно, только когда две команды раков встретились, и один среди них хороший игрок, да, ну, как, как, как вариант это, я уж так. То есть, раки там между собой воевали, воевали, а потом один такой, да, берет и... Всех наказывает. Вот, а пожалуйста, вот. Бураска с барабаном тоже. Ну, ну что это за выезд был? Надо было раньше выезжать, когда из 3 был на перезарядке. Или сейчас ждать, к примеру, когда он доберется, уничтожит арту, уйдет на КД и потом уже выезжать и спокойно. Да, тем более у Бураска там проблем с пробитием нету. Спокойно Иса третьего бы за барабан мог добрать. Не удается попасть во арту здесь. Кошки-мышки вокруг. Где кв второй кстати? Он где-то тоже что ли задремал, как тот ТС-5. Вот ну, и попробуй, догони, да? Скорость примерно равна. Но ну, нет-нет, потихоньку из третьей настигает. И. Блин, второй неудачный выстрел. До конца боя еще. Ну, время есть. Вот. Арта еще и выстрел производит. На 267 единиц урона нанесла. Еще и успела уехать. Из третьей точно не ожидал такого сопротивления. Ну все, по-моему, арта попалась. Бывает же такое. Не увидишь, не поверишь. Не получается пробить. То есть уже третий неудачный выстрел. Ну, КВ-2 точно что-то там случилось. ДТП попал, не знаю, перевернулся. Ну да, вот как? Как его догнать? Вот только ловить, если из третьей быстрее поворачивается. А, ну арта здесь уже просто остановилась. Ей надоело, по-видимому, пон понимая, что смысла уже в этом особенного нету. Думает, и хрен с ним, пойду в ангар. Урон ровно 6500. Где КВ-2? Из третьего не собирается искать, что будет 4 минуты стоять на захвате? Давай мы тогда перемотаем немножко. Вот, лучше ускорим, чем вот так скачками перематывать. Вон он, появился, с полным запасом прочности. Где ты был, товарищ? Не знаю, может он авкашил? И так едет, да, уже стреляет с вертухи, то есть он не, не рассчитывает ни на что. Хотя у него шанс бы был, в принципе, со третьего уничтожить пару выстрелов, и готово. Надо просто выезжать было где-то с другого места, только не отсюда. Я же говорю, и всех противников, кого из 3 уничтожал, не было ни одного, так сказать, <смех> умеющего игрока, то есть сошлись две банды раков, вот такая вот ситуация, как я ее вижу. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось всем.